Современная притча, притча о независимой женщине Жила-была абсолютно независимая женщина. Примерно год назад стала она таковой, абсолютно независимой. Чем ужасно гордилась. Она просыпалась по звонку будильника и никогда не валялась в постели. Она долго преодолевала зависимость от кофеина. И преодолела, заодно изгнав из своего рациона все сладкое, калорийное и неполезное. Поэтому она пила утром воду и ела не сладкую и не соленую овсянку. Она рассталась с подругами, потому что ей не хотелось от них зависеть. Она совершенно равнодушно относилась к шопингу, и никто не посмел бы упрекнуть ее в том, что из-за блестящей тряпки она способна потерять голову. Да что там шопинг? она не теряла голову и от мужчин. С тех пор, как она прогнала своего любимого, а ведь чуть было не попало в зависимость от него, прошло уже много месяцев. Короче говоря, абсолютно независимая женщина чувствовала, что еще немного, и она станет идеальной женщиной. Субботним утром за ее дверью послышался шорох. Она отворила. Шатаясь от усталости, на пороге стояла кошка. Женщина всмотрелась и ахнула. Ты, но, как же, 340 километров. Я шла год, и кошка, войдя в дом, обессиленно прислонилась к ножке кресла. Зачем? Соскучилась, подняла глаза кошка. Я не могу жить ни без тебя, ни без нашего дома, ни без нашего мужчины. Кстати, где он? Но ведь я отвезла тебя к тетке в деревню. Ты не обиделась. Поначалу да вздохнула кошка. Но потом простила. Я же понимаю, ты так хотела стать независимой. И стала. голос женщины вдруг предательски дрогнул. Что ж, поздравляю, прошептала кошка. Ночью женщина, вздрогнув, открыла глаза, она всегда просыпалась от непонятного ощущения тоскливой пустоты в груди. Около сердца было холодно, словно кто-то внутри включил вентилятор. По привычке она протянула руку за успокоительным, и наткнулась на теплую шерстку. Кошка мягко протопала по одеялу, улеглась под боком, замурчала. Вскоре холодный вентилятор в груди исчез. Прошло три дня. Женщина проснулась полчаса повалялась в кровати, затем помчалась в кухню, предвкушая крепчайший кофе с черным шоколадом. Потом она потянулась к мобилке и написала своему любимому мужчине смс, «Прости, дуру, я скучаю». Затем назначила встречу подружке в кафе. И вдруг она увидела кошку, сидящую у двери. «Выпусти меня, пожалуйста», — попросила та. «Ты уходишь». В глазах женщины заблестели слезы. Но теперь я не смогу без тебя. Успокойся, произнесла кошка. Я просто иду погулять, скоро вернусь. И не запирай, пожалуйста, дверь. Ведь независимость, это вовсе не отсутствие зависимости, как тебе казалось. Это знание того, что дверь открыта. А еще независимость, это счастье от того, что у тебя есть кто-то, кому ты и готова 340 километров идти пешком. И кошка вышла за порог, ободряюще улыбнувшись абсолютно нормальной женщине.